Праздником, кого я не успел поздравить вот и сегодня у нас тема это инвестирование э, в проект мастер of life и возможности которые у нас сегодня есть по большому счету мы на сегодняшний день с вами сделаем следующую вещь для начала мы немножко вспомним что такое мастер of life и какие у него есть инструменты инвестирования вот, куда мы инвестируем, на чем зарабатывает компания. Второй момент, какие у нас планы на ближайшие 5 месяцев. Ну и третье, это я уже думаю, что промоушен, который будет также касаться на ближайшие 5 месяцев. То есть то, что каждый из вас в чем сможет поучаствовать. Ну а после этого, я думаю, что вопросы-ответы и вы уже сможете задать по той информации, которая у нас с вами сейчас будет в наличии. Итак, немножко вернемся к э, демонстрации экрана. Итак, проект Master of Life э, – это, по сути дела, два основных направления. Ну, когда мне говорят, Алексей, а чем занимается проект Master of Life, он занимается продажей э, стиля жизни, мастера жизни. Да? То есть как бы это стиль жизни. Но стиль жизни всегда состоит из нескольких составляющих. И одна из них – это, по сути дела, финансовая составляющая, то есть, по сути, насколько ты финансово свободный человек. Для этого у нас есть два инструмента. Первый инструмент – это marketplace, где мы соединяем товаропроизводителя с потребителем на взаимовыгодных условиях. Ну и вторая — это краундфандинговая платформа, где мы со соединяем авторов идей с э, людьми, инвесторами с различного уровня инвестирования и так далее. Так вот, э, по сути дела, наша основная задача в инвестиционной части нашего проекта это по большому счету создать клуб рантье, то есть людей, живущих на дивиденды. Для этого формируется некий фонд, и вы начинаете получать доход от работы этого фонда. Мы наверняка слышали, что есть фонд S&P 500, есть фонды а, управляющих компаний, есть страховые фонды и так далее и тому подобное. В данном случае это фонд проекта «Мастер of Life. И фонд состоит из двух частей. Первое это из финансовых или материальных э, капиталов. да, То есть это не обязательно даже деньги, это могут быть товары, услуги, э, материальные, нематериальные активы и так далее. И человеческий фактор. Да, поэтому здесь даже вы видите фразу «Если вы не готовы платить за богатое окружение, вам придется всю жизнь расплачиваться за бедное». То есть окружение в нашем случае определяет то, какого уровня и стиля жизни жизнь мы с вами живем. Что же такое инвестирование? Инвестирование — это управление капиталом других людей с целью получения взаимной выгоды. Именно, скажем так, этот момент является очень важным, потому что чаще всего люди воспринимают капитал — это деньги, а не какие-либо ресурсы в наличии то есть для того, чтобы были деньги, человек инвестирует свое время, ходя на работу. Для того, чтобы были деньги, человек может инвестировать свои знания. Для того, чтобы были деньги, человек может инвестировать свои связи. Ну и так далее. Навыки, умения. То есть, по сути дела, те ресурсы, которые также важны, как и деньги. Но сегодня мы с вами поговорим немного и о нефинансовых ресурсах, Поговорим больше, ближе к концу нашего с вами, нашей с вами презентации. Но на начальном этапе давайте разберем, чем же занимается наш бизнес-проект. Любой бизнес-проект, в том числе и мастера жизни, имеет четыре составляющих, очень важных составляющих, и без какой-либо из них он, по сути дела, не может функционировать. Первая составляющая — это операционные расходы проекта. То есть в момент, когда вы приняли решение начать создавать какой-либо проект, вы для начала в любом случае должны определиться, сколько у вас он будет забирать ресурсов. Временных, кадровых, денежных, идейных, энергетических, ну и так далее. То есть в любом случае, если вы что-то хотите создать, Вплоть до того, чтобы посадить дерево, да? а, там, родить ребенка, а, создать семью. Ну, неважно, что бы вы ни захотели, это все проекты. Да? То есть как бы, сначала пришла идея, и вы начинаете делать проект, Но всегда на это нужны ресурсы. И вы должны точно знать, откуда эти ресурсы вы будете брать. Второй пункт – это клиенты проекта, то есть те, кто будут пользоваться. Кто будет пользоваться проектом? Да, кстати, я прошу вас, если вдруг, отключайте, пожалуйста, звук вашего микрофона, чтобы на, э, ну, не перебивать нашу с вами беседу, э, точнее даже презентацию. В конце однозначно вы включите микрофон и зададите какие-либо вопросы. Это клиенты проекта, те люди, которые будут пользоваться благами вашего вашей активности, да, то есть они постепенно, как клиент думает, он присматривается, постепенно наблюдает, и процент или время созревания клиента идет от трех месяцев до трех лет. То есть человек по большому счету привыкает к какому-то новому продукту. Он сначала с ним знакомится. Ух ты, прикольно. Потом не ошибся ли я, попробовал второй раз, третий, пятый, седьмой. Десятый, двадцатый, и через время, если качественно обслуживается клиент, то он остается с данным сервисом на долгие-долгие годы, месяцы, годы и так далее. Вот, а возможно, даже навсегда. Дальше. У любого проекта есть инвесторы, то есть за все платят серебро, как написано в писании. Да? Вот. Так вот, в данном случае то же самое. Да? А, инвесторы проекта – это те люди, которые финансируют проект на начальном этапе и потом хотят от этого получать доход. Возможно, даже и прибыль. Да? То есть доход — это не всегда прибыль. Вот. Ну и последнее — это основатели проекта. Это люди, которые так же, как и инвесторы, хотят инвестировать деньги, но они понимают, что у проекта может быть разный период времени. Может быть период роста, а может быть и периоды, как э, некоторые специалисты в сфере инвестиций называют, это э, долина смерти, да, то есть период в бизнесе, когда ты не знаешь, выживет этот бизнес или нет. И для того, чтобы он выжил, нужно все равно содержать персонал, команду, рекламу и так далее и тому подобное. И по сути дела, эти люди, основатели, э, они по большому счету являются вот этим вот стабилизатором на периоде роста. Так как клиент присоединяется в систему, как я уже сказал, в течение там от трех месяцев, от 6 месяцев до трех лет, то и основатели, по большому счету, ну, в течение этого времени должны поддерживать данный проект. Давайте с вами разберем более конкретно. Итак, возьмем график. Вот мы с вами определили, что у нас есть Статичные расходы. К примеру, на любой проект может быть какая-то сумма, ну, возьмем 3000 условных единиц или 3000 долларов. Если проект, стоимость его обслуживания, это доменные или да, офисы, хостинги, аренда, зарплата, реклама и так далее, в месяц 3000 долларов, то для компании, вот для этого предприятия, это что является правильным? Расходами. То есть это является расходами, стабильными расходами. Иногда инвестор говорит, я хочу сегодня положить деньги и завтра получать доход. Я говорю, да, но за минусом вот этих расходов. А если доход меньше, чем расход, то тогда, получается, у нас предприятие работает в минус. Почему же это может происходить? Дело в том, что, как я уже сказал, клиентская база, Растет постепенно, да, то есть есть период времени, которым она растет. А расходная часть есть в любом случае. И получается, пока доходы а, ниже, чем расходы, это идет, опять же, отрицательный процесс. Да, то есть плюс есть какой-то, но и при этом все равно идет на содержание, на обслуживание клиентской базы идут расходные части. Следующий момент – это инвесторы проекта. Это люди, которые инвестируют в активы от одного, условно, до миллиона долларов. У каждого проекта нашего, на нашей кронфайновой платформе есть своя стоимость, да, то есть свой объем инвестиций, который необходим. Допустим, если нужно купить 20 э, микроавтобусов, то они стоят там, по 10 тысяч долларов. Значит, бюджет проекта, 200 тысяч долларов. Все, больше не надо. Потом можно расширяться, но больше не надо. Так вот, инвесторы в данном случае инвестируют ровно столько, сколько нужно денег проекту. Но на обслуживание данного процесса, то есть на обслуживание инвестиций, по сути дела, мы должны инвестору выплачивать дивиденды. И э, это выплата дивидендов для самого предприятия является расходной частью, так как деньги с расчетного счета уходят на прибыль инвесторов. То есть мы сейчас не говорим про то, что это выгодно инвестору. Мы сейчас говорим про само предприятие. Итак, вы видите, что у нас на начальном этапе получается три основных статей расходов. Вроде бы как и они нужны, но они однозначно являются статьями расходов для нашего проекта на начальном этапе. И как я уже говорил. В этом случае основатели проекта приходят и начинают инвестировать от одного, допустим, 100 человек, от одного до 10 долларов. Возьмем один доллар, и что у нас с вами получится, если мы с вами посчитаем один доллар умножить на 100 человек и на 30 дней, мы получим те же 3000 долларов. Смотрите, э, в любом случае основатели тоже хотят получать доход. Поэтому, по сути дела, на начальном этапе проект, формируя свой бюджет, в любом случае формирует сначала статьи расходов. Как делает государственная система? Она делает аналогично. То есть, по большому счету, вы просто-напросто должны сформировать бюджет, если вы создаете свой проект, если вы участвуете в нашем, у нас создан бюджет, есть расходная часть, и затем мы создаем и изыскиваем источники наполнения этого бюджета. Государственная система иногда что делает? Продает банки, землю, еще что-то. То есть изыскивает источники финансирования, либо берет кредиты. То есть в любом случае сначала формируется бюджет, Потом определяется его дефицит, то есть то, что, чего не хватает, и потом только изыскиваются остатки, которые не хватает, или профицит бюджета, если есть избытки, тогда не Ну, То есть по большому счету формирование э, проекта это вот этих э, три процесса, да? бюджет, э, ресурсы и, и дальше дефицит или профицит и так далее. Как только мы с вами сформировали команду основателей, как я уже сказал, 100 человек на 1 доллар и на 30 дней, мы получаем с вами искомых 3000 долларов, которые сверху у нас написаны, а прибыль составила, к примеру, в этом месяце 1000 долларов, то для того, чтобы эта прибыль могла быть выплачена участникам нашей системы в виде дивидендов, мы и сделали закрытие основателей с помощью тех денег которые они инвестируют получается 103 тысячи долларов которые дали основатели они закрыли операционные расходы проекта а э, вот эти вот э, 1000 долларов она распределяется между инвесторами и основателями проекта 900 долларов делятся сразу между основателями, инвесторами, в зависимости от того, сколько было проинвестировано в пропорции. А оставшиеся 100 долларов, то есть 10%, делятся только между основателями. И получается, что основатели в этом плане зарабатывают больше, по той простой причине, что они не единоразово, вложили деньги, а поддерживают проекты на моменте как роста, так и стагнации. То есть, по большому счету, на разных этапах его развития в течение тысячи дней или трех лет. Ну, я надеюсь, это, эта часть процесса здесь понятна. Итак, идем дальше. Естественно, мы с вами начинаем получать плюсы. То есть, какой плюс? Если вовремя основатели профинансировали, то операционные расходы в виде зарплаты, рекламы и аренды выплачены. Значит, это плюс. Значит, качественные работники могут быть в нашей команде. Если основателей не хватает, то, значит, смотрите, будут некачественные работники, либо второй вариант, они не будут качественно работать, потому что им вовремя не платят зарплату. Естественно, клиенты не будут вовремя получать обслуживание. Естественно, инвесторы не будут вовремя, и основатели не будут вовремя получать доход. То есть здесь идет очень четкая взаимосвязь качества обслуживания от качественных инвесторов и основателей. Своевременные все процессы постепенно выстраиваются. Если вы в нашем проекте видите, что где-то какие-то колебания происходят, они происходят по той простой причине, что где-то в этих четырех пунктах сбоит. Либо не хватает основателей, либо некачественный персонал, опять же, из-за определенных процессов, да? либо клиенты не готовы сделать покупки, потому что видят некачественное обслуживание, либо еще что-то по какому-то из направлений. Поэтому при наличии всех четырех составляющих в полном объеме идет качественное первое получение э, выгоды для участников операционной деятельности, то бишь для работников. Дальше клиенты получают своевременное получение товаров, а также кэшбэков. Инвесторы начинают получать своевременную выплату дохода и высокий уровень дохода. Ну и последние основатели проекта также начинают получать доход от работы нашей системы. Давайте с вами посмотрим, как это происходит. Мы разберем на примере вклада в 1000 долларов. Если вы инвестируете как основатель или как инвестор, допустим, вы инвестируете как инвестор 1000 долларов, 2500 долларов, 100 долларов, 10 долларов, но ну, любую сумму, вы инвестируете в основные активы проекта. Что значит основные активы? Это то, что можно пощупать, потрогать и так далее. Для примера, если вы проинвестировали, проверьте, пожалуйста, свои микрофоны, у кого они включены. Еще раз вас попрошу. Итак, основные активы, это то, что можно квартиры, машины, недвижимость, возможно, бытовая техника и так далее. То, что можно приобрести, и оно будет считаться на балансе предприятия и приносить каким-то образом прибыль. Деньги же основатели инвестируются только в операционные расходы, как я ранее говорил. Это реклама, зарплата, аренда. Это очень важный аспект. Иногда люди задают такие вопросы. Говорят, я понимаю так, что деньги должны быть проинвестированы, они должны где-то прокрутиться и так далее. Если вы снимаете киоск, то вы его арендуете. Если вы наняли человека, то вы платите ему зарплату. Где эти деньги прокручиваются? Они прокручиваются в бизнесе. Но вопрос в другом они уходят безвозвратно. Купленный товар – это товар, это основные активы. Да? То есть как бы, это то, что вы можете оставить, пощупать, измерить. А все, что ушло в операционные расходы, оно его вернуть ну, невозможно, потому что оно уже куда-то ушло. Вот. Поэтому и доходность этой, этой группы людей намного выше. Итак, что делается из этих денег? Из этих денег формируется фонд развития проектов в процентном соотношении, в пропорциях и так далее. И тому подобное. Далее, от этих денег, из этих денег происходят инвестиции в различные проекты на долевом участии. И после этого часть денег уходит, как я уже говорил, на админрасходы, то большую часть административных расходов покрываются за счет денег основателей, а дальше вы начинаете получать доход до 10% в месяц. То есть мы рассматриваем те проекты, в которых можно зарабатывать порядка 10% в месяц или 100% годовых. Ну, может быть 5% в месяц, может быть 10%, может быть 15%, но ну, плюс-минус туда-сюда может колебаться. То есть это в пределах от 50% до 150% годовых вы можете получать в нашем проекте. Вы это видите здесь на нашем слайде. Итак, далее. Какие суммы могут быть проинвестированы? Ну, как инвестор, вы можете проинвестировать абсолютно любую сумму от 1 доллара, 1 евро, 5 гривен или 5 рублей. Пожалуйста. То есть это минимальная сумма, которая пропускает наш твайринг для ваших вложений в наши проекты, это с точки зрения инвестора проекта. Как основатель вы можете инвестировать 1 доллар 1 евро, 28 гривен или 82 рубля, это в течение тысячи дней вы инвестируете, как я говорил ранее, поддерживая проект и при этом уже зарабатывая деньги, то есть Доходность основателей достаточно высокая. По некоторым позициям на сегодняшний день доходность доходит до 15-17% в месяц. Ну, об этом более подробно чуть-чуть дальше. Итак, куда же мы инвестируем э, наши с вами деньги? Первое – это клуб путешественников. Ну, у нас с вами сейчас сезон начинается, поэтому мы понимаем, что клуб путешественников – это тот бизнес, который очень актуален и перспективен. И я хочу немножко на нем остановиться по той простой причине, что сюда входит три основных процесса. Первое – это транспортное, то есть это пассажироперевозки и топливо. Потому что человек-путешественник, он что должен сделать? Если он едет куда-то путешествовать, он должен ехать либо на наших маршрутках, либо то есть на нашем автотранспорте, либо на своем транспорте, но на топливе, которое приобретено через нашу систему. Да? То есть второе – это место отдыха, отели, базы отдыха, возможно, квартиры посуточно, возможно, даже хостелы, койко-место и, и так далее. Все это человек может заказать у нас в клубе путешественников. Ну и третье – это кафе, бары, рестораны, места досуга и так далее. Далее, следующее направление – это пассажирские перевозки. Как я уже сказал, они также входят в клуб путешественников, но являются и отдельным бизнесом в том числе. Дальше – это автоклуб. Об автоклубе мы сегодня поговорим чуть-чуть больше, но ну, чуть-чуть позже, вот, потому что здесь у нас будет очень интересный промоушен. Автоклуб насчитывает пять категорий участия. Это Продажа автомобилей ⁇ это продажа страховых полисов на автомобиле, то есть каска и осага. Далее это у нас продажа покрышек, то есть замена покрышек вулканизация или шиномонтаж. Следующее ⁇ это СТО. И последнее ⁇ это топливо. То есть то, что вы можете приобретать топливо через нашу систему. Дальше, агентство недвижимости, мастер по вызову, это любые ремонты, заказ э, столиков, бары кафе-бары, рестораны, то, что я говорил. Финансовый брокер у нас пока что представлен именно страховой компанией по э, автогражданке, то, что я уже озвучил. Э, сейчас мы ищем э, такого же поставщика услуг в других странах на территории Украины, это уже работает. Поэтому, если у вас есть знакомые в вашей стране, которые занимаются автострахованием, то мы готовы будем посотрудничать по этому направлению. Поэтому подумайте, возможно, после вебинара свяжитесь с нашими менеджерами. Дальше. Академия мастера жизни. Это обучение клуб Cashflow. Далее. Следующий момент. Это у нас продуктовый маркет. Естественно, мы здесь в данном случае ищем товаропроизводителей, которые хотели бы продвинуть свой продукт, минуя, вот самое главное, минуя всех посредников, то есть, по сути, напрямую от товаропроизводителя направить товар к потребителю. У нас есть еще один инструмент, который мы буквально вот уже в мае начнем его реализовывать, Это установка вендинговых аппаратов по продаже продуктов питания на различных курортных и транзитных местах. Это могут быть АЗС, СТО, это могут быть эм, э, курортные городки и так далее. Более подробно, как, в каких местах будут сейчас расставлен, расставлены вендинговые аппараты, вы узнаете в течение мая месяца. Я думаю, что это будет достаточно интересно. Вот, потому что доходность в данном случае очень высокая. И а, за счет чего? А, вендинговый аппарат не требует от нас ни работника, кроме сервисного обслуживания, а, ни налогов нам не надо больших платить за это дело. Просто кусок места, мы установили аппарат, он работает круглосуточно, никакой карантин ему не страшит. Поэтому продуктовое направление именно продаж через вендинговый аппарат также будет очень актуален и в вашем городе в том числе. Тысяча мелочей и товары для дома понятно. Детский мир это то, что в ближайшее время будет активно развиваться. Да? Магазины бытовой техники, магазины подарков, магазин девайсов и техники посуда и топливо дара. Вот об этом двух продуктах – автоклубе и топливо даром мы сегодня с вами чуть-чуть больше уделим внимания в конце презентации. Итак, на сегодняшний день есть 16 направлений, куда инвестируется деньги. Постепенно будут появляться другие виды инвестиций, другие сегменты инвестиций, которые тоже будут актуальны. Я уверен, что наши же партнеры, как платформы придут и сделают предложение. Давайте с вами разберем, что нужно сделать, чтобы стать участником нашего проекта. Первое. Ну, понятно, стать участником проекта «Мастера жизни», то бишь, зарегистрироваться на сайте, заказать виртуальную карту и, по большому счету, сделать первоначальный вклад в проект. Подать заявку на участие на сайте и определиться, каким именно инвестором или основателем или и основателем, какой из программ вы хотели бы быть. Вот. Проинвестировать любую эмоционально незначимую сумму и начать двигаться в этом направлении. То есть сумма может быть абсолютно любой. от как я уже говорил, от 5 гривен, 5 рублей, 1 доллара и так далее. Сколько же можно заработать, работая инвестиционным менеджером или менеджером по продвижению системы основателей? Ну, мы с вами разбираем ситуацию, когда человек инвестирует 1000 долларов либо сразу, либо накопительно, как инвестор или как основатель, без разницы. В данном случае у нас одинаковый маркетинг-план и в том, и в другом случае. С 1 мая, точнее, не с 1 мая, а с сегодняшнего дня, ну, получается, с завтрашнего дня, да? потому что у нас начисления идут раз в сутки, поэтому считайте, что с завтрашнего дня у нас а, в маркетинг-плане появились некоторые а, корректировки, но я, тем не менее, большую часть их повторю. А, когда вы делаете инвестицию, то ли вы сразу проинвестировали, то ли вы инвестируете сейчас по одному доллару каждый день. У нас, я уверен, есть большое количество основателей, которые э, участвуют и хотели бы участвовать. Или есть инвесторы, которые хотели бы стать основателями нашего проекта. То в данном случае получается следующее: Инвестируя 1 доллар в день, вы в течение месяца инвестируете 30 долларов. И с первой линии, то есть если по вашей рекомендации ваши друзья или знакомые примут решение стать основателями проекта Master of Life какого-то из направлений автоклуба, перевода маркетплейса, еще чего-то, без разницы, вы получаете 20% от баллового товара оборота с первой линии 20% от баллового товарооборота. Балловый товарооборот может быть равен вашему финансовому товарообороту, может быть больше, может быть меньше, то есть он может быть абсолютно разным. Но в данном случае мы принимаем его один к одному. Итак, получается, что а, так как каждый из ваших людей проинвестировал 30 долларов, то вы зарабатываете 6 долларов. Итак, вы пригласили 5 человек, я не знаю, за месяц, за 2, за 3, за 5 месяцев. Вы нашли людей, которые вместо чашки кофе, то есть э, вот этот один, или вместо пачки сигарет, 1 доллар приняли решение инвестировать. Это означает, что вы можете зарабатывать 6 долларов от их инвестиций каждый месяц, если у вас 5 человек, 30 долларов. На второй линии они то же самое сделали рекомендацию. Со второй по седьмую линию вы будете получать от, то есть от второй по седьмую будете получать 5% с баллового товара оборота второй-седьмой линии. То есть, если вы пригласили друга, а друг пригласил друга то с его уже рекомендаций и с рекомендацией его рекомендаций вы будете получать при этом же плане, при условии, что они будут всего 1 доллар чашку кофе инвестировать каждый день в любой из наших продуктов, вы будете получать доллар 20 за товарооборота, инвестиционного товарооборота каждого участника. Получается 25 человек, 5 по 5, вы получили 30 долларов. Дальше 125 человек приносят вам уже 150 долларов в месяц. 625 человек приносят вам 750. И здесь мы сможем с вами посмотреть на 7 уровней в глубину. И общее количество людей через определенный промежуток времени может быть 100 тысяч человек, которые приносят вам почти чуть больше 100 тысяч долларов в месяц. Сумма, конечно, большая. Количество людей, скажете, большое. Согласен. Ну и вопрос времени. Да? То есть даже если мы с вами разделим в 10 раз, вот давайте в 10 раз не 5 человек, а в 10 раз 0,5 человек каждый пригласил, а да, пол, пол человека пригласил каждый, то у нас с вами получится 10 тысяч или там, 17 тысяч долларов каждый месяц мы будем с вами получать. То есть достаточно все равно, приятный бонус от того, что люди приняли решение стать совладельцами э, наших э, бизнеса. Да? То есть, как бы, по большому счету в этом плане. Теперь давайте посмотрим э, на следующий аспект. Да? Э, что вы можете иметь? Откуда? Ну, в чем преимущество основателей перед инвесторами? Итак, если вы приняли для себя решение 30 дней каждый день отказывать себе в утреннем или вечернем или обеденном кофе и инвестировать 1 доллар, вы за месяц проинвестируете 30 долларов, как мы уже говорили. Далее, в течение 1000 дней или в данном случае получается чуть меньше 36 месяцев, вы инвестировали 1000 долларов. И по факту... Получили, получали бы порядка 100 долларов в месяц, потому что мы с вами говорили, что доходность нашего проекта составляет в пределах 10% в месяц, плюс-минус или 100% годовых. То есть вы 1000 долларов проинвестировали и могли бы иметь в нашем проекте 1000 долларов в год. Вроде бы прикольно. Но на самом деле, если вы выполняете условия инвестора, то так оно и будет. Какую бы сумму вы ни накопили, вы будете получать 100%, в пределах 100% от той суммы в год, которую вы проинвестировали. Накопили вы тысячу долларов, у вас тысяча долларов в год. Накопили вы 10 тысяч, у вас 10 тысяч долларов в год. Ну и так далее. То есть примите для себя решение. Как это сделать? Очень просто. Вы говорите, я хочу иметь тысячу долларов в месяц. Значит, 12 тысяч долларов в год. Значит, надо в нашем проекте или в наших проектах, в разных проектах можно накопить 12 тысяч долларов, накопить себе на наших счетах а, и стать совладельцами. Причем юридически оформить на себя долю в наших предприятиях и получать доход. О том, как работают предприятия, я расскажу чуть позже сегодня. Вот. Поэтому э, для себя просто примите решение и добавлять инвестиционное накопление вы можете любой суммой. 5 гривен, 500 гривен, 50 гривен, хоть каждый день. Для того, чтобы вам было делать это легче, у нас сегодня будут озвучены еще дополнительные промоушены и мотивации для чего, что и как делать. Итак. Следующий момент. Давайте посмотрим, а что же будет, если вы как основатель 1 доллар каждый день, ни дня не пропуская, да? то у вас 1 доллар умноженный на 1000 дней равно 10 тысяч долларов. Вы скажете, Алексей, как у, у Алексея какая-то неправильная математика. 1 доллар на 1000 дней это 1000 долларов. Нет. В нашем случае 1 доллар умножаемый на 1000 дней это 10 тысяч долларов акциями или долевым участием в нашем проекте. Но на тысячу первый день, то есть если вы проинвестировали, накопили бы себе 10 тысяч долларов как инвестор, то вы бы получали свою тысячу долларов каждый месяц, да? то есть в пределах тысячи долларов, то есть это 10 процентов в месяц и так далее. Но если вы точно так же накопите тысячу дней подряд по одному доллару, то вы получите точно таких же 10 тысяч акций, на которые будете получать 1000 долларов в месяц. Или чуть больше 10 тысяч долларов в год. Согласитесь, приятно. В течение трех лет накопить 1000 долларов, то есть вложить 1000 долларов, и выйти на доход больше 10 тысяч долларов в год. А вложили всего тысячу. Почему так происходит? И как это происходит? Смотрите. Когда вы инвестируете как инвестор, у вас одна акция или одна доля в предприятии стоит 1 доллар. Если же вы инвестируете как основатель проекта, то вы принимаете решение, что независимо от того, доходность выросла, доходность упала, стабильно, нестабильно, в течение определенного времени вы поддерживаете развитие проекта и, по сути дела, выходите на то, что ваш капитал, получается, увеличивается, потому что вам эту же долю в обществе с ограниченной ответственностью вам продают с дисконтом 90%, но при условии, что вы выполнили план в течение тысячи дней. Да? То есть вот есть такое условие. Итак, надеюсь, здесь понятно. Если есть вопросы, вы их запишите себе на бумагу и в конце нашего мероприятия обязательно задайте. Надеюсь, договорились. Теперь давайте посмотрим, сколько же всего можно заработать если построить вот эту структуру, которую мы с вами нарисовали, 5, 25, 125, накопительно за эти 3 года. Общее количество у нас, как мы говорили, около 100 тысяч человек, и вы зарабатываете около 5 миллионов долларов. Ну, 5 миллионов долларов для кого-то это может быть очень большая сумма, для кого-то не очень большая сумма. Но думаю, что для всех участников э, нашего сегодняшнего вебинара все равно это сумма приличная. За три года заработать 5 миллионов, но даже если, как я уже говорил, разделить в 10 раз, да, то есть разделить на 10, то все равно вот этих вот э, 500 тысяч долларов, которые можно заработать, за три года, просто накапливая себе деньги по одной чашке кофе в сутки, по одной пачке сигарет, две-три маршрутки. То есть не пройдите, и проедьте на маршрутке, пройдите пешком. Три раза в метро. Ну, у каждого свое свой эквивалент. Подумайте, взвесьте для себя, примите решение и двигайтесь. Какой же пассивный доход? вы можете здесь в данном случае иметь. Смотрите, что у нас получается. Кроме дохода, который вы получаете от рекрутинга человека, от приглашения, вы получаете также 10% от его дохода. То есть, если по вашей рекомендации кто-то из ваших друзей принял решение инвестировать деньги в наши проекты, то вы будете получать доход равный 10% от его дохода при условии, что вы выполняете план менеджера, инвестиционного менеджера или менеджера клуба основателей. То есть вам, ваша задача для получения денег по маркетингу соответствует статусу, который вы сможете прочитать у нас а, сегодня в, а, мы в Telegram. А, вот, там информация будет выложено, какие на сегодняшний день условия для менеджеров и основателей. Итак, более подробно, смотрите, с первой линии, если ваш человек проинвестировал какую-то сумму денег, в данном случае мы рассматриваем 1000 долларов, то он будет получать свои 100 долларов каждый месяц на вложенный капитал. Вы же будете получать 10%, это 10 долларов в месяц со второго уровня вы будете иметь также 10 долларов но уже 25 человек это 250 долларов третий уровень 125 и так далее мы с вами пошли опять наши с вами 100 тысяч человек а вот у нас с вами получилось почти 100 тысяч долларов каждый месяц пассивного дохода давайте с вами разберем более простой и понятный вариант к примеру, в течение года у вас зашло 100 основателей. Всего 100 основателей. Я не знаю, насколько это возможно, но 100 человек. Что получается? В этом случае каждый из них получает по 100 долларов, потому что проинвестируется временем 1000 долларов. Ваш доход будет составлять 100 человек на 10 долларов, это 1000 долларов. Но если они основатели, то на тысячу первый день их сумма увеличится в 10 раз. То есть получится 100 человек, каждый из которых получа, э, проинвестировал по факту 10 тысяч долларов и получает 1000 долларов в месяц. А вы в этом случае получаете э, сколько? Правильно. 10% уже от 1000 долларов. Значит 100 человек. По 100 долларов вы получаете 10 тысяч долларов в месяц. То, в месяц. Просто за то, что вы нашли в структуре в 7 линиях 100 человек. Если мы возьмем более примитивные построения 3, 9, 27, 81, это всего на 4 уровнях, на 4 линиях рекомендаций помещается 100 человек. Пускай вы это сделаете за год, но даже за год выйти на то, что у вас появится перспектива получать 10 тысяч долларов в месяц, это все равно приятно. Поэтому клуб основателей с марта месяца, я надеюсь, карантин нас не будет так сильно закрывать после майских праздников, как сейчас. И у нас будет возможность провести мероприятие. В 20 числах, более подробно, опять же, информацию я выложу на наших с вами ресурсах, вот. у нас будет собрание основателей. Скорее всего, оно будет в районе города Одессы, на берегу моря и так далее и тому подобное. И мы запустим целую серию мероприятий для наших с вами инвесторов и основателей. Проекта, чтобы там вы уже познакомились, познакомились с нашими производителями, познакомились с нашими руководителями проектов, позадавали вопросы и так далее. И поняли, почему перспектива быть основателем и инвестором в нашем проекте достаточно высокая. Следующий момент. Я бы хотел вам сегодня показать, по какой причине данный проект работает абсолютно самостоятельно. То есть, грубо говоря, программа, основателей и инвесторы работают даже без MLM-продвижения, даже без нашего маркетплейса с точки зрения MLM-продаж. Почему это важно? Чтобы каждый из вас понимал, как работает наша система, наша инвестиционная а, формула, она работает следующим образом. У нас с вами есть marketplace в Telegram. То есть есть площадка, на которой размещены наши товаропроизводители. Постепенно количество их будет увеличиваться, товары будут расти и так далее и тому подобное. Да, сегодня у нас концентрация на автомобилистах и туристах. То есть у нас есть две, две основные группы людей которых мы сейчас активно развиваем, товары и услуги для которых мы развиваем в ближайшие пять месяцев. Почему? Ну, надеюсь, всем понятно. Лето люди больше тратят на транспорт, чаще покупают автомобили летом, нежели зимой. Вот. Меняют масла, меняют покрышки и так далее, страхуют автомобили, ну, движения больше и так далее. И второй момент – это у нас с вами э, туризм. Лето, люди делают отпуск, отдыхают, поездка на моря. Я понимаю, за границу не знаю, будут летать и будут, но местные курорты наших с вами стран, они все равно, думаю, что будут открыты. В связи с этим мы уже сегодня предлагаем вам быть инвесторами этих направлений. Продвижение данного продукта предполагают несколько вещей. Для примера мы берем любой город, ваш город, Харьков, Киев, Днепр, Иркутск, Владивосток, Хабаровск, Москва, Минск, Кишинев, без разницы, то есть любая страна и любой город. Далее. В этом городе формируется команда основателей, где-то порядка 20 человек. Это те люди, которые поднимают руку и говорят, да, я готов клуб автомобилистов или клуб путешественников здесь финансировать. Получается, что мы с вами получаем 20 человек по, э, в течение 30 дней по одному доллару. Мы с вами получаем 600 долларов, которые делятся на три части. 200 долларов идет на аренду специального ресурса для этого города второе там для помещения еще для чего-то то есть именно по аренде да то есть как бы здесь арендная плата в пределах 200 долларов идет на ну, у нас заложен бюджет второй момент это вторые 200 долларов идут на персонал, то есть на диспетчера, который будет отвечать на вопросы, консультировать и так далее. И, и третий э, очень важный пункт – это на рекламу. Э, вы же понимаете прекрасно, что можно давать строить бизнес э, через MLM э, по рекомендациям, а можно просто-напросто заключить договор с владельцами кафе, маршрутчиками, там рекламными компаниями, которые разместят на своих ресурсах QR-коды на наш с вами сервис маркетплейса. Поняли, да? То есть вот ссылочку размещают либо за деньги, либо на взаимовыгодных партерных условиях. То есть, грубо говоря, мы рекламируем их, они рекламируют нас. Либо мы им заплатили, они а разместили ссылку, и вся клиентская база, которая ездит в маршрутке, к примеру, и видит на подголовниках объявления, вы пользуетесь нашим сервисом и получаете там 50% скидку. Или вы получите скидку там на путевку, на страховку или на топливо или еще на что-то. То есть, условно говоря, размещение вот этих вот. QR-кодов и рекламных объяснений, которые мы делаем. Мы а, с 1 мая по ряду городов, где уже сформированы команды основателей, запускаем эту рекламную кампанию. И marketplace, а, Telegram Marketplace будет наполняться вне зависимости от того, сколько людей у нас будет на сайте. То есть развитие MLM-направления через сайт, и развитие marketplace через рекламу за деньги основателей – это два абсолютно разных канала. Абсолютно разные и абсолютно самостоятельные. Поэтому, когда мы с вами говорим, что мы проинвестировали деньги, и эти деньги пошли на рекламу офис и персонал, часть из них, как я уже говорил, ушло на создание сервиса, программного сервиса, да, то есть на его формирование. И сейчас потихонечку тоже еще есть финансовые потоки, которые сюда идут, но это больше от инвесторов. И вы начинаете получать доход. Почему? Даже если нет клиентов от MLM-системы, объявления, которые даются на регулярной, за счет регулярной рекламы, создают товарооборот. Прибыль от этого товарооборота делится, распределяется между всеми основателями и инвесторами. То есть, став сегодня участником нашей системы в качестве инвестора или в качестве основателя, вы финансируете определенный поток людей на наш уже существующий сервис. То есть мы не предлагаем вам Сегодня участвуй в чем-то в завтрашнем дне. Мы предлагаем вам участвовать в тех сервисах, которые сегодня уже работают, и просто расширять их возможности, расширять клиентскую базу. Существует два предложения для товара производителя. Допустим, буквально вчера у меня был разговор с владельцем СТО, и я говорю, есть два варианта. Первый вариант – я тебе плачу деньги, и ты каждому клиенту даешь э, нашу листовочку с QR-кодом э, вот, э, нашего сервиса. Ты получил деньги, они получили листовки, кто-то из них присоединился к нашему проекту, э, вот, и дальше мы с тобой разбежались. Мы со всей твоей клиентской базы э, будем получать регулярно доход, а ты деньги получил один раз. Вариант номер два – ты берешь нашу ссылку и сам размещаешь, то есть добавляешься к нам в сервис, и сам ее размещаешь на постоянной основе. И все твои клиенты, которые скачают приложение по твоей ссылке, становятся нашими клиентами, и где бы они потом не тратили, ты будешь получать доход регулярно, То есть либо мы тебе платим деньги сегодня, а доход мы получаем на регулярной основе, либо ты сам вкладываешь свое время, размещаешь и предлагаешь своим клиентам, а доход получаешь на регулярной основе. И вы знаете, я вам так скажу, говорит, э, ты мне дал выбор без выбора, я говорю, абсолютно верно. И неважно, вы сегодня находитесь в Иркутске, в Днепропетровске, в Минске или в Тишиневе, или еще в какой-то стране, не играет роли, вы любому человеку, любому предпринимателю можете предложить быть как менеджером по продвижению нашего сервиса, так и разместить свои товары и услуги в нашем сервисе. Но в первую очередь сегодня, в ближайшие вот эти месяцы, у нас будет идти именно о рост клиентской базы. Зачем я вас и приглашаю понаблюдать? Но можно понаблюдать и просто посмотреть за этим, а можно понаблюдать и на этом заработать, став инвестором или основателем наших платформ, нашего маркетплейса, нашей краудфайнинговой платформы и нашего клуба путешественников, потому что именно сегодня эти вещи будут активно развиваться. Итак, смотрите, еще какая вещь. Я сегодня очень бы хотел озвучить вам программу, которая появилась у нас буквально недавно. Это топливо ДАРН. Все вы знаете, что у нас э, активно развивается направление э, топлива. И на основании этого, на основании того, что у нас развивается топливное направление, у нас есть несколько запросов. Запрос первый. Э, первый запрос, о котором я хотел бы вам сказать, это э, люди хотят, чтобы топливо было всегда и в наличии. Согласны? Я думаю, что да. Я думаю, что это было бы всегда приятно, чтобы топливо было всегда в наличии. Итак, вы заказываете карту «Безусловный базовый доход» «ББД маркетинг». Вот она, карточка. Вы ставите галочку и спускаетесь вниз. Нажимаете кнопку «Оплатить заказ». В этом случае у вас будет идти деньги по маркетингу. То есть на сегодняшний день по карте безусловный базовый доход у вас будет отображаться весь товарооборот. А по карте ББД маркетинг у вас будет отображаться доход, который вы получаете только по маркетингу. То есть кэшбэк у вас будет идти на полную сумму. Это то, что касается этого программы. Но то же самое происходит у нас с вами по картам инвестору и основателю. Сейчас секундочку, потому что эти моменты также важны. Так. Вот вы видите менеджер инвестиционный и менеджер основателей. Если этих карт у вас не заказано, да, то есть вы можете спуститься вниз и заказать, то по маркетингу сейчас получение прибыли будет невозможно. Потому что мы сейчас разделили в связи с тем, что большое количество людей очень просили ускорить процедуру вывода средств, для решения данного вопроса мы разделили два процесса, маркетинговый и клиентский. Клиентские выплаты будут происходиться согласно регламенту. Маркетинговые будут, то есть смотрите внимательно за регламентом, да, то есть будут проводиться после того, когда прошло 14 банковских дней. Клиентские будут выполняться максимально быстро. Потому что клиент в данном случае для нас это или инвестор, для нас важно, что он проинвестировал и он хочет получать свою выгоду сразу. По маркетингу человек будет получать тогда, когда выполнилось, прошло определенное количество дней. То есть, условно говоря, этот момент мы с вами оговорили. Вот здесь вот внизу есть две карточки. Вы видите, да? Карта 100 ⁇ и карта топлива, да. Что это за карты? На сегодняшний день для развития проекта э, топлива автоклуба мы предлагаем следующий инвестиционный процесс. 3% от товара оборота топлива на сегодняшний день это э, больше... там 100 тысяч э, гривен за вот буквально небольшой промежуток времени, который сейчас прошел. И каждый день количество денег увеличивается, увеличивается. На закрытых наших встречах я э, в ближайшее время уже покажу демонстрацию экрана, какой товарооборот по топливу у нас с вами реально происходит. Вот. и какой доход вы, как участники программы «Топливо даром», сможете получать. Почему здесь программа идет 100+. Что такое 100+. Завтра у нас 26 число, и вы можете поучаствовать в программе 100+. Это предоставить возможность компании иметь оборотные средства для закупки более крупным оптом топливных талонов и продажи их в нашей клиентской базе. Очень часто я слышу от наших клиентов, я заказал топливо, но хочу, чтобы оно было сегодня заказал, завтра получил, или сегодня заказал, сегодня получил. Да, но оно должно быть у нас в наличии. Это первый момент. Второе. Именно это топливо, потому что у нас может быть другое есть, а этого нет. Есть, и третий момент, если мы заказываем от 5-10 тонн за один раз, мы зарабатываем на 10-15% больше, чем если покупаем по 2-3 тонны. То есть вот я вам просто объясняю, для чего данный, данное предложение по сути дела... Поэтому в пределах 3% от всего топливного товарооборота будет делиться между теми людьми, которые стали совладельцами программы топлива ДА. На сегодняшний день вы можете проинвестировать любую сумму свыше 10 долларов на 10 дней. Что значит на 10 дней? Если вы сегодня зашли и проинвестировали, грубо говоря, 100 долларов, то в течение 10 дней вам будет начисляться по программе 100+, вам будет начисляться по 10 долларов. За 10 дней вы возвращаете своих 100 долларов а дальше ваши деньги, у вас появляется 100 акций по программе «Топливо и вы участвуете в распределении вот этих 3%. Второй момент. Через 10 дней у нас будет включена, включена программа 20 дней. Вы можете проинвестировать тех же 100 долларов или другие 100 долларов на 20 дней. Вы проинвестировали. И по большому счету у вас будет промежуток времени, это с первого числа начнется, и у вас будет 20 дней, вы в течение 20 дней вернули все свои деньги и перешли в участие распределения прибыли. То есть почему для нас с вами это важно? Да? А, по той простой причине, мы получили на определенный промежуток времени а, оборотные средства мы их продали, то есть мы закупили топливные талоны, продали, вам отдали ваши деньги, а на вот эту прибыль, которую мы заработали за счет оборотных средств, мы дальше крутимся и делимся с вами этой прибылью. Следующий момент. Следующий период – 50 дней. Ну и последний период, который заканчивается в конце октября, это 100 дней. Все. После этого… Все, кто захотят покупать, то есть участвовать в распределении программы топлива даром, будут просто, как по любой другой программе, просто инвестировать с доходностью, а сколько получится. 5-7% в месяц, 3% в месяц, ну, то есть от того, как сработает система. То есть просто будет 3% от товара оборота топлива распределяться между всеми участниками этой программы. То есть номиналом. В один доллар вы получаете акции <coughs> за то, что просто напросто на определенный промежуток выделили оборотные средства в наш проект. Надеюсь, здесь понятно. Исходя из этого, в связи с тем, что у нас впереди с вами есть праздник и сегодня у нас с вами праздник, да, у нас большой праздник Пасхи, да, и поэтому мы до первого числа, до пасхальной недели, да, до праздника, большого праздника. Ну, тут же еще 1 мая, день трудящихся и так далее. Мы вводим первое правило, это первые 5 дней. То есть если вы проинвестируете сегодня, завтра, послезавтра, то 30 числа включительно вы сможете вернуть свои деньги в течение этих пяти дней вы сегодня проинвестировали и в течение пяти дней полностью их вернули и получили столько сколько а, ну, акций допустим 100 долларов и 100 акций получили затем я уже сказал будет 10 дней потом период 20 дней потом период 50 дней и последний период 100 дней после этого возможности проинвестировать и иметь гарантированный возврат 100% уже не будет. Уже вы будете инвестировать, просто получая дивиденды. Если такое предложение вам интересно, то вы можете обратиться к вашим спонсорам, можете заказать вот эту вот виртуальную карту, одну и вторую, топливо даром и э, 100% плюс, подать заявку и сделаем платеж в нашей программе way да, по тем э, ссылкам, которые у нас есть на сайте, что вы хотите на такую-то сумму проинвестировать и поучаствовать в этой программе. Пожалуйста, можете попробовать, в ближайшие 5 дней у вас есть. Э, вот, зашли, вернули свое, а дальше участвуйте. Э, Маркетинг-план здесь будет работать такой как везде 10% от дохода ваших людей по программе топливодаром, то есть не по программе а 100% плюс, то есть вот эти вот 100% плюс это просто срок возврата средств, то есть вы вернули и все, вы вернули и все, то есть, грубо говоря, у вас а, здесь нет маркетинга да, за то, что ваш человек в этом поучаствовал. Но вы будете получать 10% от того, что он будет участник в распределении прибыли топлива данных. Надеюсь, это понятно. Кроме этого, давайте сделаем так. По данному вопросу есть какие-либо вопросы по данному предложению? Есть вопрос. А каким образом будет ну, по истечении срока инвестирования будет осуществляться возврат в течение какого времени после того и как на карточку или каким образом на вашу карту с которой вы нам отправили деньги на эту карту вам и вернется а, в течение а, суток после того когда вы а, закончился ваш срок точно так же на перфекты если вы инвестировали с перфектом то же самое на а, Яндекс деньги, если вы инвестировали в Яндекс деньги, понятно, да? Да, понятно, благодарю. Еще какой вопрос есть? Вопросов ни у кого нет, либо все понятно, либо непонятно ничего, да? Хорошо, тогда перейдем к следующему моменту. Следующий момент. Следующее предложение касается программы основателей и э, инвесторов. У нас с вами на сегодняшний день есть два процесса. Один процесс называется «Вы являетесь инвесторами и основателями». То есть вы проинвестировали, и у вас вопросов никаких нет. Раз в месяц мы собираемся с вами на собрание основателей, и я бы хотел всех видеть на вебинаре. А вот, раз в месяц мы с вами обсуждаем вопросы, голосуем, принимаем решения и так далее. А вот, ну, с основателями мы об этом будем более... на нашем голосовании, куда мы будем инвестировать и так далее, и тому подобное. Какое направление у нас будет приоритетом. Единственное, что я бы хотел, чтобы мы с вами проговорили, в какой день месяца будет вот это наше с вами собрание. Поэтому я попрошу Елену создать голосование и в нашем чате инвесторы и основатели, чтобы каждый проголосовал, когда, в какой день месяца, в субботу, последнюю субботу месяца или последнее воскресенье месяца и так далее, у нас будет собрание основателей и когда у нас будет собрание инвесторов. И каждую неделю у нас есть обязательный вебинар, обязательный вебинар для инвестиционных, и, э, для инвестиционных менеджеров и менеджеров-основателей. Вот здесь у нас будет очень важный аспект. Если по вашей рекомендации, вы пришли и приняли решение строить бизнес в сфере инвестиций, стать инвестиционным менеджером, у нас будет каждую неделю проводиться мероприятие, на котором, если вы присутствуете, то деньги выплачиваются в течение трех банковских дней после вашего прихода на вебинар. Если вы не присутствуете на вебинаре, потому что то есть это на работе, да, то есть как бы вас нет, значит, вы игнорируете наш а, с вами бизнес, значит, за эту неделю доход вы не получаете. То есть, условно говоря, в данном конкретном случае, если мы с вами приняли решение работать, это не касается клиентов, это касается именно менеджеров, которые приняли для себя решение, что они будут трудиться и зарабатывать на рекрутинге в сфере инвестиций. Потому что обычно просто мы сидим на, э, как, как, на попе ровно и ничего не делаем, и получаем от структуры деньги. У нас такие есть, которые проинвестировали один доллар, даже на вебинарах нет, а потом возмущаются, почему так долго выводятся э, деньги и так далее и тому подобное. То есть в связи с этим мы приняли решение что чтобы было более быстрое выплаты, чтобы было более активная работа, чтобы каждый видел, какая результативность, пожалуйста, огромная просьба к вам. Примите для себя решение. Вы просто клиент или вы менеджер проекта «Мастера жизни» в каком-либо из направлений. И в этом случае присутствуйте, пожалуйста, на наших вебинарах и собраниях. Кроме этого, если человек участвует в программе основатели или инвесторы, у нас на сегодняшний день, еще месяц назад, было озвучено клубные предложения. То есть они были озвучены. Я более подробно выложу эту информацию на нашем с вами э, телеграм-боке как для основателей, так и Telegram Master of Life в Telegram, чтобы вы могли спокойно зайти и прочитать условия клубных мероприятий и поездок. И с марта, ой, с марта, с мая месяца, как я говорил, у нас в конце мая месяца планируется первая конференция наших инвесторов и основателей ориентировочно в Одессе. Поэтому я буду очень вам всем признателен, если каждый из вас, кто является инвестором и основателем, будет посещать вебинары и будет в курсе всех событий. Поэтому. Следующий момент. Те, кто на сегодняшний день до майских праздников входит в программу топлива даром», вот я то, что я озвучил со стопроцентным возвратом, получит еще премию на вашу на инвестиции краунфайновой платформы ровно же столько, сколько вы проинвестируете в оборотные средства. Надеюсь, это было понятно и приятно. То есть ту сумму, которую вы дадите в оборотные средства компании. Какая же сумма у вас будет начислена в инвесторах краунфайнинговой платформы? И вы будете с нее получать доход. Ну, как-то так. В связи с праздником у нас к вам есть предложение. Есть ли вопросы? Вопросов нет, но предложение очень крутое. Спасибо. Благодарим. Да. Хорошо, тогда читайте более подробную информацию в нашем чате для инвесторов и основателей. Кого не добавили, напишите своему спонсору, чтобы добавил, или вашему региональному, чтобы добавил в наш чат инвесторов и основателей. И начинайте пользоваться.